Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим «Попробуй не сказать вау-челлендж!» Все, кто за три секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал, у вас будет идеальное тело мечты к лету! Три, два, один, ноль! Все те, кто поставил лайки, и отправляются, к вам тельца мельце <-up> Погнали! Это умлет рисово. Рисово-умлетная штука. Прикольно, да? Ой, как это прикольно. Давай. Ба. Упс. Давай еще. Давай, давай, давай, Это Black Кто-то из Black мне кажется. Вот так. Так, так, так, так, так, так, так, так. Я убираюсь, убираюсь, убираюсь, убираюсь. А зима снова кидает снег. О, как льдинки выпрыгивают. О, давайте выращивать, выращивать лед своей кастрюли. Офигенно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп. Так красиво серединку взял молодец какой-то будет ремень. или чокер проверка идет полным ходом проверка полным ходом а что там за... как будто ощущение что там листики какие-то такие маленькие цветочки Об -об -об -об -об. разрезай Может быть, она на самом деле белая? Как такое может быть? Она была же абсолютно черная. Упаковка. Это чемодан такого цвета теперь будет. Все. Блин, если бы у меня был огород, и в огороде росло бы вот такое, а зимой бы я тоже только бы ходила, дирала вот так вот. Я бы ради этого тикток создала, отдирание листьев из льда. Классно прыгаешь. И ты. Прик, прик, прик. Скок. Вылили воду. Насыпали какой-то фигней. Замешали. Еще воды. Что ты наварил? Он приготовил слайм. Как офигенно. Как офигенно! Вот это прелестно! Ой, однажды такое видела в Карелии и не в корее Карелии и а, персики сладкие, блин, я хочу их! Точно, я знаю, что я хочу персики в банке. А, блин, обожаю! А как это круто! Как это круто!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 Ой, давайте дальше, джинг, джинг, там много, много, много, много всего. А, я думал, тоже конец, это еще не конец. Такие бананчики будут. Ого, прикольно. Колбаса, колбаса, точно? Нет, это что? Ого, я думала, это колбаса. Ха -ха -ха -ха, какая прикольная масса. Космический какой-то Или такой художественный коктейль а -а -а -а. Обалденно Не так ли? Итак, что ты нам покажешь? Угу, мы поняли Что? О, было бы так можно, да? Чик И все, что тебе не нравится, допустим Что что ты хочешь убрать Ты можешь это поменять Блин, какая суперсила Это да! Оп-оп-оп, какая интересно, Это похоже на какой-то красный перец. Красный перец. Почему его так много? Смотрите, вот этот мужчина, он тоже красный аж настал. Давайте, кипяток! Опа, я же говорила, я же говорила, что это не снег, это кипяток кокосы. Я хочу кокосовую воду сегодня вечером. И персики из банки. Все, что мне нужно для счастья. И вот этот медведь. Но здесь я его вряд ли найду. А вон того Пикачу можно тоже. Что, пламя? Пожар? Ба! Она это делает ртом а -а -а! Какая красивая машинка, согласитесь Потрясающая Ну хотя она могла быть краснее Омлетик, омлетик О, чувак, мне кажется у тебя множество просмотров Потому что, потому что красивая кухня Красивые, большие а -а -а -а! Ага -ага. Круто, да? Мгновение еды. Так уже, наверное, из времен пирамид не делают, но этот чувак делает. Мне так интересует, что вот это такое. Боже, я не знаю. Правда, не знаю. Вообще не понимаю, что это такое. Похожее на лук, но, блин, как будто бы с какой-то. Мы сделаем вот такого вот ловечка вот такого вот такого ага вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот вот это так быстро если промахнешься похоже на мыло молодец молодец молодец молодец молодец молодец молодец молодец смотри батя я вон что могу ну что какая классная вообще Умница! Уехала в закат. Фу, грязь. Я бы сказала, что это какие-то доски, но это мясо. Ужас, если руку вот так. Это же капец опасная работа. Столько на свете профессий опасных. что Хорошо, что я блогер. Гиль читай, открой личика, Да легко. а, -а, -а! а, -а, -а! о что они сделали? Тын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Это обалденно. Будет вкусно. Прям чувствуется рука мастера вот в этих движениях. Кого-то вытягивают. Ой, мамочки. Попробуй-ка все это собери. Опа, опа, опа. Это такая магнитная штука. Капец, она шустрая, руки такие. Оп-оп-оп. закрутили пам пам пам пам пам пам вау вот вот половина машин я не знаю как называется а вот это я знаю что коллективная работа очень мощных мал маленьких ребят очень мощных вот так я хочу чтобы у меня было дома чтобы было много таких элементов, где там что-нибудь бурлит, сверкает. Я сегодня нашла такой офигенный светильник в виде луны. И он светит с разными цветами. Он такой красивый. Надо посмотреть на Алике. Я его нашла. Магазин. Но я уверена, что на Алике такой же точно есть. Поэтому я поищу. Классный вот ботинок. Можно еще найти себе там. Пипец. Жу, жу, жу, жу, жу, жу, жу. О, да, да-да-да-да. Вкусно. Мега рулет. Мега рулет. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас люблю, целую. Пока.